Егор, лови. Что такое? Новая колонка Marshall Stenmar 2. Ничего себе. Ну Тогда пошли делать обзор. Пошли. Ну что ж, всем привет. Сегодня у нас на обзоре колонка Marshall. Держи. О, тяжелая. Кстати, она не очень тяжелая. Короче, вот такая вот колонка Marshall Stenmar 2. Что интересно, что эта колонка 80 ватт, она выдает довольно неплохой звук. За, с, хотел сказать, за свои деньги, но ну, в целом да, за свои деньги. Здесь есть три типа подключения, это Bluetooth, AUX или AUX, как его в России у нас называют, и RCA. Регулировки на передней панели, это у нас Volume, громкость, бас, низкие частоты и требл верхние частоты. Также кнопка паузы и плея, и такая вот кнопочка power как как будто взводите курок все в стиле старый такой вот э, старой американской тематики да? Маршал все таки это вот, написано Est 1962 год, то есть они с 1962 -го года работают и производят очень много концертного оборудования для гитаристов. Это известные усилители Marshall, GCM, также JTM и очень много других разных моделей, которые пользуются популярностью огромного количества гитаристов, такие как Джимми Хендрикс. Джимми Хендрикс. Эрик Клэптон. Эрик Клэптон. по смыслу канала сможет еще на. Зак Вайлд. Да, вначале тоже а, играл на Масса. Джеймс Хэтфилд. No! Ну нет, это минус, это минус. Почему, э... Почему? в начале 80-х? — А еще очень самый главный это Ангус Янг, Ангус Янг. Ну конечно. Эсидиси, да. звук Эсидиси. Вот, поэтому, ну что вот примерно вы можете услышать от этой колонки, какое звучание? Вот если вы включите Эсидиси. И на этой колонке оно будет звучать вот так, как оно должно звучать. Не ждите от нее каких-то хай-энд, великолепных, там, кристально чистых верхов или суббаса, потому что это просто по размеру колонка не, не выдает такие низа. Но она дает достаточный бас от, от 50-49 от Гц она выдает. Вот Достаточно, чтобы слушать бас-гитару, в рок-музыке вообще зашибись. Ну, мы заметили некоторые особенности за несколько дней пользования. Также мы расскажем про ее дизайн, как она выглядит, как она встраивается в интерьер, интерьер. Да, разных квартир, ну в том числе нашей. И я расскажу про звук чуть более детально. Слушай, мне кажется очень важно сказать, что эта колонка не портативная. Да, начнем с того, что эта колонка подключается к сети. И она не имеет аккумулятора. То есть вы не возьмете с собой на пикник. ну Вот, вам нужен такой провод. Да, черненький. если возьмете на пикник, то ищите там розетки. Ну, это будет сложно сделать. Здесь идет фазоинвертор сзади, выполнен. Специальная конструкция, грубо говоря, громковарителей, при которых низкие частоты распространяются с задней части, выходят с задней части колонки. Из-за этого ее не рекомендуется располагать близко к стенке. То есть, если вы будете ее куда-то ставить, то лучше хотя бы, чтобы было там 20, а лучше полметра, где-то 20 сантиметров-полметра от стены. Ну, слушай, ведь ее лучше ставить на какие-то подставки, да? На, ну, желательно на вообще не, изолиру... не изолированные поверхности от пола, чтобы не передавались вибрации, там, да. Ну, мы заметили, что у нас она лучше всего звучит именно на кухонном столе, на котором мы готовим, там вот рядом с великим супом нашим сегодняшним. Вот. Туда вот ставим, идеально вообще звучит, очень круто. И советую при выборе акустики всегда экспериментировать с постановкой ее расположением в квартире, потому что очень сильно может меняться звук. Положите вы колонку, поставите на стол, поставите ли вы на столик для телевизора, положите ли ее там на пол и так далее, и тому подобное. Вы можете экспериментировать, из-за этого вот, выбирать, Даже что к которому слон наступил на ухо, или как там, медведь наступил на медведь. ухо, с минимальным просто знанием звукорежиссуры, что действительно... Ну, это достаточно когда... большая Станешь, разница, да. конечно, идет Ну что, я передаю тебе слово, ты расскажи тогда про дизайн. Что я хочу сказать. Мне дизайн запал э, с первых же просто секунд, как только я увидела эту колонку. Но мы решили купить белую, потому что она нам больше всего вписывается в наш деревянно-белый ДСП интерьер. И я вам хочу сказать, что выглядит она просто шикарно, на самом деле. Это просто, я не знаю, какой-то ретро-минимализм. Я не знаю, что может быть еще лучше, чем сделать меньше дизайна, чем сделать его больше и перестараться максимально. Вот эти вот золотые надписи, это ретро-логотип, ретро такой вот сделанный в золотом, объемном, объемной стилистике. Вот этот минимализм, что колонка Established в 1962 году, она просто идеально, я не знаю, по размерам, по соотношению шрифтов вписалась в данную композицию. Вот этот цвет просто золотой, он просто идеально идеально гармонирует с uh, белым uh это не кожа, это эко-кожа, не неважно, просто золото, оно как бы идеально. Причем золото, это не просто золото, оно, знаете, как вот в айфонах, вот такое вот розовое золото, вот оно в таком больше... Э, ну, да, это скорее, это да, такой цвет цвете. розового золота. Но я бы не сказал, что это прям розовое золото, но что-то между. Ну, да, что-то между. И в этом еще больше прикола, потому что если бы он был такой чистый, знаете, вот золотой, вот как вот, знаете, золото, да вот больше, бы Это была бы цыганщина, реально. У нас и... так в Москве достаточно. Я да. вам хочу сказать, что просто по стилистике, по дизайну, мне кажется, она сделана просто идеально. Черная колонка, наверное, больше бы вписалась в какой-то хай-тек стиль, да, там, с какими-то да. более темными Наверное, элементами. более роковый стиль какой-нибудь, да, типа, когда гранж у людей или... Когда ковры такие типа а под винтаж. Что-то более, да, такое агрессивно-роково настроенное, да. Вот эта черная колонка, нам прикольно посмотрела. Здесь как бы еще прикол в том, что здесь не просто э, дизайнер... Э, промышленный он постарался в плане э, текстур фактур, но еще и вот эти вот логотипы и все вот эти шрифты они просто идеально грамотно подобраны ну я да считаю. да да кстати я такой тоже вот жесткий минимализм еще здесь классная подсветка подсветка этих э, тумблеров ее можно в приложении э, да еще забыл сказать устанавливайте приложение к себе на телефон называется маршал там маршал Bluetooth или что-то такое и в нем можно э, менять эквалайзером в звучании, да, то есть там пяти, пятиполосный эквалайзер, и можете, пожалуйста, на ваш вкус устанавливать пресеты, наруливать на свои, я уже там, уже нарулил, то, что мне как, как мне нравится звук, вот, и классно можно менять яркость подсветки тумблеров, вот, но, правда, цвета нельзя менять, ну, вот он только красный, да, но хотя бы можно менять яркость. Но тем не менее все равно прикольно, что они сделали приложение. Да, что в этот там приложение можно иметь подсветку. Это вообще как бы, зачем? Но они это сделали, да? Ну, спасибо. Ну что, Гор, я наверное передаю тебе следующее слово про звук. Держи это. А можно рассказать трюк. про звук. Ну, я в принципе уже начал говорить. По моему мнению, в ней очень выигрышно звучит э, э, рок, музыка такая блюз, да, неплохо звучит. Также какие-то рокобили. Ну, в общем, такие э электрические гитары, барабаны, установки. Да, вот все такие. А Акустика такая живая. Электронная музыка, в принципе, тоже неплохо. Мне очень понравилось, как отширно, не звучит, прям, голос очень такой... Ну, он и сведен, понятное дело, на высшем уровне, но и звучит тоже здесь неплохо. А, но что я заметил, что а, у нее прям идет резкий спад по высоким частотам, где-то в районе, там... 6-7 килогерц, ну, где-то 7, скорее. А, и выше вы уже практически ничего не услышите. То есть, что это значит? Что а, какие-то вот удары по, в джазе, по какой-нибудь там тарелочке, по, по райду, когда барабанщик делает, да, или щеточка он там что-то по, по, по почищает на своей тарелке грязной. Вы это никогда, никогда, ну, не услышите на этой колонке, потому что у нее просто вот все отрезано нафиг, с 7,5 килогерц, и а, верхняя середина у нее довольно такая ядреная, то есть если будет электрогитара, она будет не просто вот электрогитара, она будет как шмель в ухо жужжать, но достаточно приятно, но будет жужжать, вот, чтобы вы просто понимали. Ты хочешь сказать, что колонка скорее не для каких-то мелких деталей в песне? Да, вот, то есть я вот, этого не это правда, вы мелкие детали не услышите никогда на ней, вы на ней можете просто примерно понять, вот. Как, была, как должна звучать песня. Вроде будут низкие частоты, вроде будут высокие частоты. Вот. Но не будет вот такой вот хай-эн да, звучания, вы от нее не ждите. Все-таки ценовой диапазон не, не сильно, да, большой, высокий, как это объяснить, ну, все-таки ценовой диапазон, он не, не располагает к high звучанию, то есть за вот 28 тысяч, которые мы купили ее, конечно, она сейчас уже подорожала раньше, она еще дешевле стоила, за эти деньги можно, конечно, что-то еще посмотреть, но я не думаю, что вы прям сильно что-то интереснее найдете, да, с Bluetooth чтобы она была тоже красивая, причем еще подключение а, было по 3,5 с миллиметра и ну, все вот эти функции, грубо говоря, там эквалайзер в приложении. Ну, надо, надо короче, перескать. вывод такой, что у нее, в принципе, красивый дизайн, неплохое звучание за, ну, да, за свои, свои деньги. деньги и я думаю, что как бы просто визуал плюс визуальное, да, как бы оформление плюс аудиальное в каком-то смысле, ну, вот да. тут совместилось что-то два в одном. Да. Про низкие частоты. Здесь как бы вот бас-гитара, она в целом звучит довольно объемно, довольно мягко. Вот. Но э, будьте осторожны с низкими частотами, потому что вот в этой колонке их э, чуть больше, чем хотелось бы. И даже выкручивая ручку баса на минимуме, мне иногда в некоторых песнях многовато баса. Но это еще, кстати, очень сильно зависит от расположения колонки, про что я уже говорил. Ну что, Егор, давай ее включим и покажем нашим подписчикам хоть что-то, как она работает вообще. Подключаем колонку к телефону. Подключаем. Ищем ее. В нашем Bluetooth-настройках. Назвали ее Pepe Speaker? Ты ее включил? Нет. Она, кстати, включается вот таким образом. Загорелись. О, это О. уже нам нравится. Между прочим, кастомизированное включение. Да, ну там можно изменить, кстати, приложение. Можно выключить звук при включении, но мы оставили. А пока Влада ищет, какую музыку включить, я подключу свой телефон. И э, скажу вам еще такую одну вещь. При подключении одновременно двух устройств к этой колонке, она начинает глючить. И если вы не отключили первое устройство и включили музыку со второго, то музыка будет ужасно прерываться и вообще слушать будет невозможно. Вот это такой минус, который я не знаю вообще, как его, куда его записать. Это, о, это один из самых главных минусов этой колонки. Реально. А давай попробуем так включить. Она же будет сейчас, сейчас да? орать. Теперь я не могу подключиться. Ну, короче, у нее есть реальный баг, хотя производители заявляют, что можно подключить два телефона одновременно. Ну, вы их подключите одновременно, но играть будет все через пень-колоду. Либо ну, connection unsuccessful будет, либо у вас будет просто вот так... А попробуй какую-нибудь электронную включить. Сейчас. но сравнивая с твоими как бы мониторами, реально было ощущение, что вот здесь какие-то вот эти мелкие детали пропали. Ну да, ну как будто такая типа не пленка, но что-то такое вот накладывает на звук, и оно как будто покрывается какой-то, ну вот пеленой, да, такой небольшой. Но в целом, я не знаю, если вы будете чем-то сравнивать, наверное, вы услышите разницу. Если вы не будете ничем сравнивать, просто забьете и просто приняете все как есть, чего я сделать вообще никогда не могу, мне не получается. Я всегда думаю, как лучше, как сделать так, чтобы вот это лучше было, лучше звучало. Вот. А если вы, вы как Влада, и вам главное, чтобы она выглядела красиво, то берите и вообще не парьте, все классно будет, клево. Вот. Так что наш обзор плавно подошел к концу. Мы рассказали все, что хотели. Да. Подожди, мы забыли показать коробку. Не все, знаете, что хотели. Подожди, давай покажу коробку. Включаем колонку. Я хотела показать дизайн коробки Во, давайте Мне это кажется, говорить. это достойно внимания Мое уважение Максимально классический дизайн, который только могли себе представить производители данной колонки Что там? А ничего нет, колонка, ой, коробка как коробка, ничего не особенного нет. Я вообще не. Ну, надо просто показать, как она коробок. выглядит. Просто ты любитель коробок. А что они там внутри нам положили еще? Внутри там клали инструкцию и сервисную книжку, ну, типа гарантия. Знаешь, такие вот картонные коробки, в которых эта колонка лежала, ну, чтобы с ней ничего не случилось. Да, ну и да, там ну и и гель, который бабушка добавляет в. в, в суши. Ну что ж. Спасибо, что посмотрели наше видео. Ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Пишите, на каких колонках слушайте звук, слушайте музыку. Вы. И важен ли вам дизайн колонки? Да. И мы с вами не прощаемся. До новых встреч. Смотрите нас в следующих видео. Всем пока. Пока.